Всем привет дорогие зрители, вы на канале Пиратский Гейминг, меня зовут Валентин. Что же, в достально игравший с синтевой компанией Halo Infinite, я решил ознакомиться с сюжетом. Поскольку я игру полностью не покупал, она у меня не была доступна на консоли. И в принципе не хотелось бы тратить всю сумму на покупку игры, я решил все-таки прикупить себе подписку Game Pass Ultimate. Ранее у меня была только подписка активирована Xbox Live Gold. На 3 месяца, потом еще на 12 месяцев дополнительно купил. Для чего на 12 еще купил, потому что есть очень классная схема, о которой я сейчас расскажу. Что же, схема заключается в том, что мы сейчас один год Live Gold а превратим в 1 год Гипас Ультимейта Очень простым способом. Предварительно я уже купил... Этот код вы можете также его купить в физическом или в цифровом виде. И дальше ввести его на своей консоли. Либо же через телефон, что я сейчас и буду делать. Для тех, кто не особо хочет вводить этот код через геймпад на консоли, тоже покажу сейчас способ вживую, как это можно сделать через телефон. Вводим просто в Google «Ввести код через смартфон». Неважно, под, к управлению iOS или Android. Переходим вниз. Выбираем дальше пункт, как погасить код на iOS или Android. И видим этот сайт. ReddimMicrosoft.com. Переходим на него. И далее вводим наш код. Перед тем, как сделать подтверждение, хочу вам показать, что у меня сейчас действительно статус GOLD, чтобы вы видели, что это все-таки до сих пор рабочий метод на момент 2022 года. Итак, вошел я на аккаунт, и как мы видим, у меня все еще активен Live Gold. Истекает он Аж в двадцать третьем году. Что же, теперь будем подтверждать код на сайте и посмотрим, как она сейчас изменится. Итак, осталось только сделать подтверждение на сайте. Здесь мы увидим объявление о конвертации, что наш LiveGold или GamePass обычный будет превращаться в Гейпас Ультимейт. Без какой-либо утраты времени. И также этот код у нас теперь будет доступен до 2023 года. Вот таким простым способом мы превращаем Lab Gold в Game Pass Ultimate. Еще дальше получили один день бонуса. Что же, все прошло отлично. Код у нас подтвердился. Осталось только перезайти в главное меню. Либо же саму консоль перезагрузить. Сейчас точно увидим и убедиться в том, что конвертация прошла успешно. О! И, как мы видим, надпись GOLD сменилась надписью ULTIMATE. И у нас теперь активный ULTIMATE на полтора года. Отлично! Таким простым образом мы сэкономили немалую часть денег. Немалую часть денег на счету. Пользуйтесь им на здоровье. Всего самого наилучшего. Пока. До новых встреч.